Всем привет, с вами я, Карми, и мой персонаж Негр Гот Го Либус. Или Го Это девушка, она жрец, и смотрите, что она умеет. Угу, она сид, и вот она умеет летать. Ладно, приземляемся на землю, и идем к наставнице. Как она находится ближе всех, фильмов. ладно, спросим у нее. может быть значение? Ищем их. Это столько всего, что оно оглубило справиться со всеми. Ду -ду -ду -ду. Ду -ду -ду. За это я получила шарка из ткани. А столько шарки тоже с первого уровня, так что... То они не дают. Этот вопрос мне даже даже мне сложно ответить. А, смотрите, в то время как следующий удар Жукавый вс, вместе два удара, один вместе с ним. Выбирайте с ним идею, и он забирает из вас одну. Неплохо, правда? Но пока я убью то, что меня сейчас больше всего избежает, это раз такое тросянки. А, как она меня бесит. Я не знаю, почему в данный момент именно сейчас бесии. Получи. А, еще один чарчик. А он ну, еще не забудь, уже У меня как-то один удар, я выпила из него все жизни. Да, уж этот удар, по самый крутой из всех, что я видела когда-либо. Надо еще о что все нет я убила только 8 летите а мне добить чуть больше чем восьмерых а вроде не да уж -а Немного скучно но скоро это все пройдет хотя моей такой скромной стучки. <ролевый> Это приветствует тех, что у кого-то что-то получилось. Я одна из тех, у кого что-то получилось. Да, я хочу видеть круг Я надо убить лисичку кухолений. просто чего я должна была получить еще подарок, как наставница, ну ладно. Обойдемся без подарков. <соскак> броня, Йоу, ребятки, у меня кожаная броня. И да, смотрите, что можно сделать. Я сейчас посуду, повышу интеллект. К очень нужная вещь, да, не в того уровня сразу. И дальше я вижу олени, взлами, но можно, и пока не покушите. И направиться убивать тех, кто не понравился по уровню, немножко их заправили. Начнем мы прям с стрелок. меня стрела. 53. Уп, он Дело в том, что у убили персонажа нет своего уровня. И это достаточно забавная и интересная вещь. Брать персонажей не по уровню. Это уху-ху как классно. Ох блин, тут их так немного и так персонажей. А брать персонажей не по уровню, это как-то нечистый. Да не, я могу тебе. Чуть не очень приятно, даже если очень захочется. Но кажется, что я убивать. Какие-то странные персонажи не по его уровню. Так, смотрим, что она попалась. Получу известь. Монеток нет. Ну, как обычно. больше еще вести этот персонажей не нравится. И грена потом не получишь вот монет а монеток. Положи вон деньги. Даже не знаю. Ух ты, убили И Опять нифига не получили. Я не знаю забирает все наши вещи, суки, они ужасные. офигеть, я уже грохну, мне нет, нечем чем берет меня, где-то на старым после, ну, бей его, дай. Стой. Это видео будет самым маленьким из всех видео отсплея по фотофору И хочу вам анонсировать, что следующее видео отсплей Будет по Майнкрафту Да, такая... Я не знаю, что вы знаете, это тоже. Не буду особо говорить о чем она и так далее Чтобы нести всякую херню. Ну, жалере Почему не всегда, блин, не хватает, давай. Блин, почему я не хватает? Раз за разом, мы говорим. Могли бы, мы говорим, мы насильно в этом. Хотя, это не человек, это мои думки, ну, кто-то может кто-нибудь про нее сказать. Ну, все-таки жир, вот все-таки жир, и жилье снимаю. Ладно, валим. чуть очень меньше, но него улучшено здоровье. Итак, чуть еще. Кого еще можно готовы на он еще один жуколень. Главное, чтобы не приведеть к нему до конца убийства этого жука. И поднимаю, пускаю брови мать в ровном буду тестить в чате и пишет вот три звездочки как мило и по стороне там три звездочки Погнула. Жуки Аминь на тихого Я несу всякую хрень, потому что мне нечего сказать. Кроме как йоха мы убиваем всех подряд. Мы просто какие-то. Don't open inside. Don't open this inside. <плес> понимаете, как хотите е <плес> Ребята, <плес> О, красная яшма, что там у меня еще одного жука, надо найти этого жука-оленя, ну где этот жук-олень? Все жуки-олени, все, все, все, это жуки, они жуки, они все равно жуки-олень. Ну тебе что такое. Сейчас я задаюсь немножко ближе к вам. Я нахожусь на лесу чудесных птиц, пока координату 361-467-22, и я найти задание на звание. У меня осталось 23 жизни. Ни одного нахрен да? Навалим да. к стражнице. И я хочу вам сказать, что этот выпуск заканчивается. Потому что мы прям все к Летим! У -у -у. Мы летим к стражнице. Летим выпуск заканчивается. Смотрим часы со всех сторон. И я скажу вам пока. Пока, дорогие друзья!